Итак, всем здрасте. Вот я решил сделать такой опыт, называется сам бесплатное электричество. Конечно же, в прошлом, когда я только сделал, он был в раза 4 больше. И он просто напросто не вместился бы в старолетку. Вот. Вот сейчас мы поехали. Открываю окно. Так, врубаем. Вот, вентилятор начинает крутиться, вот, вырабатывается, это мы пока что медленно едем, вот уже дыма, так мы медленно едем, вентилятор почти не крутится, да он у тебя заклинил, как он не крутится, вот, уже начинает крутиться, но мы еще не едем быстро. Вот, всё начинает крутиться. О, 6 вольт. 5, 4, 3 там уже. 3, 8, 7. Сейчас мы поедем быстро, уже будет вольт 30 сразу же. 8, 9 уже. Сейчас мы остановились, конечно же. Кстати, мы сейчас поедем быстро. Вентилятор крутится. 9, 10, 12, 13, 15, 20. 30 почти, -мо! 30-ник. Залетит сейчас. Ага. <соц> На орбиту, блин, О, все. Врубай Быстрей. Вот такой получился тест пробный. Я, конечно же, не ожидал. конечно же, едем быстро очень. Километров 80 сейчас. Такого ветра, конечно же, на даче нет. Ну, всем спасибо, всем до свидания.